Вы смотрите канал «Россия-24», далее в нашем эфире рубрика «Факты». Моя коллега Наталья Литовка расскажет о том, как и, глав... как и, главное, зачем американские ВВС испытали в пустыне Невада новое оружие, способное нести боевой ядерный заряд. Американские военные испытали новую ядерную бомбу. Ее сбросили с истребителя на полигоне. Бомба – такой ядерный привет времен Холодной войны, скорее информационная. Потому что ядерного заряда внутри не было, но сообщается, что запланированы еще два теста. Их проведут до конца этого года. Место действия – штат Невада, полигон Тонопа. Это примерно в 340 километрах от Лас-Вегаса. Сброс осуществил самолет F-15. Все случилось еще 1 июля, но обнародовали новость только сейчас. Пресс-релиз с отчетом об успешном испытании ядерной бомбы выпустила Национальная администрация по ядерной безопасности и ВВС США. Сбрасывали без боеголовки. Мощность заряда ракеты около 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Но вообще-то эта ядерная бомба не новая, а хорошо забытая старая. Находится в арсенале США десятилетия. Была разработана еще во времена Холодной войны. Бомба Б-61-12 – это модификация снаряда, который испытывают вот уже полвека. На самом деле все видно из названия. 61 – это год начала разработки. В 63-м году эта бомба была создана. 12 – номер модификации. Со времени последнего 11-го обновления прошло уже 19 лет. Главное отличие новой бомбы – она может нести разные заряды. От 0,3 килотон для локальных задач, диаметр поражения менее километра – до 80 килотонн. Это в пять раз мощнее бомбы, сброшенные на Хиросиму. Испытание было признано успешным. Американские военные получили телеметрию. Собираются использовать эти данные для доработки смертоносного оружия. Это очень эффективное оружие. Оно наносит очень серьезное разрушения. Способно уничтожать глубоко скажем так, закопанные, укрытые, забетонированные комплексы, в которых укрылся противник, но а, ведь это ядерное оружие. И последствия мы все понимаем, его применение. Понятно, что это тактические а, заряды, но тем не менее, а, то есть там меньше килотон, чем, а, в, а, скажем, в том, боез... а, в том заряде, который несет стратегическая межконтиненталь... межконтинентальная ракета. А, но тем не менее, все равно, это ядерное оружие, и ущерб, конечно, носится колоссальный. Итак, главная официальная цель прошедших в США испытаний – это сбор телеметрии. Для чего это нужно? Модификации B61 проводятся с целью повысить ее точность. Прошлая версия имела погрешность отклонения более 100 метров. То есть при самом идеальном прицеливании могла забрать на 100 метров в сторону. Новая версия имеет погрешность 30, но пока только на бумаге. Есть специальный протокол испытаний, компьютерные симуляции, три испытания на полигоне, это были первые. Если верить американцам, то телеметрия показала отклонение в пределах нормы. К слову, в версии 2018 года отклонения обещают сократить до 5 метров. Программа модернизации этой ядерной бомбы в США продлится до 2024 года. Первый полноценный новый образец американцы планируют изготовить к 2020 году. Разработка таких смертельных игрушек обходится американскому бюджету в суммы с множеством нулей. Цифры встречаются разные. Вашингтон-Пост называет девятизначные. Так, новая версия B61-12 стоила 643 миллиона долларов. Это сопоставимо с бюджетом скажем, Смоленской области. Или затратами тех же американцев на борьбу с Эболой. А в целом программа модернизации ядерного оружия к 2020 году будет обходиться налогоплательщикам в 10 миллиардов долларов ежегодно. Это чуть больше бюджета всей Македонии. На самом деле, дорогостоящая модернизация ядерных сил США идет в разрез с ядерной концепцией Штатов, принятой в 2010 году. Тогда американцы решили не развивать ядерные вооружения и не запускать ракеты, даже если против них применят химическое или биологическое оружие. Предыдущие концепции были куда более кровожадными. Первая – всеобщая ядерная война, когда все запускают все ракеты. Перспектива ядерной зимы похоронила эту доктрину. В 1958-м американцы задумались об ограниченной ядерной войне малыми силами на отдельных территориях. В 1973-м возникла ее эволюция, ослепляющий удар, уничтожение командных центров СССР. На это Союз ответил планом «Мертвая рука». По нему приказ на пуск ракет давался автоматически в случае ликвидации командования. Концепция 93 -го года контрраспространения предусматривала нанесение превентивных ударов по странам-нелегалам с ядерным оружием, таким как Северная Корея или Иран. И теперь, вот похоже, замаячила новая ядерная концепция. Сомневаться в том, что американцы обоснуют ее необходимость и своевременность, не приходится. Причиной таких масштабных трат американцев на атомное вооружение является стратегическое мировое господство России и Китая. Глядя на это, американцы хотят показать обеим странам, что у них есть теоретическая возможность сделать первый выстрел, если все-таки случится Третья мировая война. Эта борьба ведет начало еще с эпохи противостояния коммунистам, когда у наших стран только появлялось ядерное оружие. Устанавливать свежеиспытанную в Неваде ядерную бомбу американцы собираются на истребители-невидимки пятого поколения F-35. К 2024 году планируется оснащение ядерным оружием всех таких истребителей в Европе. Новейший американский истребитель Lockheed Martin проходит испытания с 2006 года, но все еще их не прошел. По оценкам специалистов, истребитель будущего не дотягивает до самолета пятого поколения. Это означает, что американской авиации мало шансов против российской ПВО. Они будут легко уничтожены при помощи российских ЗРК и ЗРС. Россия, Европа, военные базы НАТО, ядерные бомбы США... Не пустой набор слов. Реальность. Количество ядерных боеголовок и места их хранения в Европе являются строго секретной информацией. Вот оценка Федерации американских ученых. В европейских странах должно находиться от 200 до 350 ядерных бомб типа Б-61. Ядерное оружие расположено в подземных хранилищах на базах в Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Турции и Великобритании. В основном в местах базирования военно-воздушных сил США. При этом в НАТО не раз заявляли о намерениях модернизировать ядерное оружие в Европе, а в странах Восточной Европы о готовности с радостью его разместить у себя на территории. Американцы, понятно, эту тему всячески разрабатывают. До России или до исламского государства с базы друзей европейцев лететь гораздо ближе. Для нас тактическое ядерное оружие американцев является по сути стратегическим, потому что э, самолеты натовские, которые несут дежурство на базе Зокняй под Шауляем, это Литва, и на базе Эмери под Таллином, это Эстония, они могут применять эти бомбы, нести эти бомбы к цели. А от Таллина, от Шауляя до крупнейших российских городов минут 15-20 полетов. Да? И в любой момент эти самолеты с ядерным оружием на борту могут подняться в воздух и лететь в сторону наших городов и наших промышленных объектов. Более того... Американцы в нарушение договора о нераспространении ядерного оружия тренируют летчиков из стран, которые не обладают ядерным оружием к применению этих атомных бомб. Любопытно, что испытания ядерной бомбы США провели как раз, когда весь мир, включая, кстати, и американцев, пытается не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Переговоры по иранской ядерной программе стартовали еще в 2004 году, когда в Исламской республике были обнаружены неучтенные центрифуги. Таким образом, переговорный процесс продолжается уже 11 лет. Главным драйвером выступают как раз американцы. По сообщениям иранских источников, переговоры затруднены из-за жесткой позиции США. Вашингтон не хочет снимать с Ирана оружейное эмбарго. Ядерное оружие в мире модернизируется и становится все более опасным. Хотя, вообще-то, уже давно было решено идти по пути сокращения вооружений. Это происходит в основном за счет США и России, обладателей 90% мировых ядерных запасов. Всего в мире насчитывается более 15 850 единиц оружия. Лидер по количеству развернутых боеголовок США. За прошлый год сократили всего лишь 40 арсеналов. Для сравнения, Россия уничтожила около 500 боеголовок, Ядерными державами эксперты считают Китай, Индию, Пакистан, Северную Корею и Израиль. Таковы данные Стокгольмского института мира. Причем Китай наращивает свой ядерный арсенал. За год к его ядерным запасам добавилось 10 боеголовок. Хотя использовать их пока не собираются. Развернутого оружия ни у Китая, ни у других вышеперечисленных стран нет. Мы вспомнили, где и как проводились самые масштабные испытания ядерных бомб в истории человечества. Местом испытания первой в мире ядерной бомбы стал полигон Аламагорда в американском штате Нью-Мексико. В 5 часов 30 минут утра 16 июля 1945 года в пустыню сотряс взрыв мощностью в 21 килотонну в тротиловом эквиваленте. В 1949 году после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки к ядерному клубу присоединяется СССР. Первые испытания атомной бомбы РДС-1 проведены на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Всего в мире с начала ядерной эпохи проведено более двух тысяч испытаний атомного оружия. Самым крупным термоядерным зарядом за все время стала советская «Царь-бомба». Устройство мощностью 58 мегатон взорвалось на полигоне на Новой Земле 30 октября 1961 года. Самыми грязными взрывами признаны испытания Франции в Алжире. В 1960 году 70-килотонные бомбы сдетонировали рядом с поселением Регган, где на тот момент проживало около 20 тысяч алжирцев. В ходе многолетних испытаний США 1954 года на Маршалловых островах сильную дозу облучения получили как минимум 20 тысяч человек. После подписания ядерными странами договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний атомные взрывы проводили только Индия, Пакистан и КНДР. Другие страны начали тестировать свои арсеналы в лабораториях или с помощью безъядерных муляжей, позволяющих обойтись без взрыва. Но спокойнее от этого не становится. По крайней мере, если посмотреть на часы судного дня. Это такой барометр ядерной напряженности в мире. Их запустили в 1947 году после страшных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Сейчас они снова показывают 23.57. То есть как в 1984 году, когда Рейган представил стратегическую оборонную инициативу по созданию противоракетного щита над всей территорией США. Или как в 1949, когда СССР испытал свою первую атомную бомбу в ответ на испытания США. Хуже было только в 1953 году. Часы показывали без двух минут полночь. Тогда Штаты и Союз с небольшой разницей во времени испытали свои термоядерные. Ядерные бомбы. Ну, как там говорят, счастливые часов не замечают. Для чего Америка проводит ядерные испытания, вполне понятно. Демонстрация мощи, старый и хорошо проверенный метод сохранения влияния. Тут сгодится и бомба информационная.